Здравствуйте, сегодня у нас обзор на микрофон, ну вот который в названии был, я не помню как он. Ну и вот такая вот коробка, да, вот тут вот вот, а вот это было самое. Ну я отлипну. Сейчас разберу. А, я, короче, вот минуту, наверное, сидел, кипил, не мог это разобрать. А тут оказывается, тут такая же фигня есть. Увидите, навык клейка тут ну это вот конечно вообще полный горох но ну, заче да и так в комплекте у нас идет ну это вот название микрофона да fifine technology k669 дефис к 669b вот что это на pindo что-то написали но ну, это нафиг не надо конечно так дальше вот такая, как бы, чтобы все сохранилось и сохранность не Не знаю, как сказать. Вот, так называемая три нога, три ноги. Вот и сам микрофур. Ох, пахнет, конечно. Запах вот очень знакомый вот данного аппарата. А-а-а, он напоминает сыр косичку. Ну прям такой ядрную. Вот если санем гостья приедет, я ему дам понюхать. Ну, если будет также пахнуть. Ну реально, сыр пахнет. А, -а, -а ну да-да-да, еще это. Made in China. Так что, видно, аппарат этот непростой. Ну и вот. Давайте, наверное, сейчас соберу его и покажу вам ну вот после вот этой вот крутого монтера, вот вы увидели его в принципе да? ну, он короче небольшой в принципе компактный челик ну конечно просто челюсть был по компактнее вот, вот. ну как бы вот разница да чем еще сравнить вы поняли размер вот вот мышка да обычная самая вот. ну вообще кстати мне примерно такой нужен потому что в столе у меня вот что это два яблока офигеть маленьких заржавевших по органически ну и вот Сейчас будут, сейчас я ставлю, а, получается, запись с микрофона, послушайте, вон там, я еще примера оставлю старой. ну со старой педличкой за 200 рублей, ну я надеюсь звук получше, хотя бы будет, Хебер, бебер, бебер, хебер, хиберация, масоны, химия, тренинг, институты, и паританье, время пи, е прикол помидор, осмольные помидоры, институция, и богосраз, богоство. Буфи ФЛБС и европейские переконы приоритет, что зеленый динаметр отстреляет. Ну так вот, что там? Одинокий соус. У, -у, у Одинокий соус. У-у-у. бевер, бебер хебер Хиберация масонов. Хибер-три институты. Иппорит они. Время пи. И прикол осмин. Иппомитар конституции. Иппорит они. Иппорит они. Иппорит они. Бугас раз. Бугас два. ещер ещер ещер Одинокий насос, одинокий насос. А, вот тут еще в написано. Это громкость, если вы не знаете это. Биндовского. Чувствуй. А, вот. Я на полную громкость поставил. Не. Ну, давай, короче. Забыл сказать, что данный агрегат стоит 2 кеса. То есть, 2к. То есть, 2000 рублей русских, российских вот вот данный аппарат стоил ну в принципе не устраивает звук да нормальный вполне вот что я хотел сказать это еще звук без поп фильма поп фильтра так называемый я не знаю зачем чего нужен типа попсню фильтровать и только панкрок какой-нибудь ну, ладно на так вот ну всем короче до связи вы были на каком-то там канале Всем пока, до свидос, адьос и так далее.